Брат, под ником Брат, написал Саламу алейкум Марш Вовил», это я вместо Митрандира Ирландура отправил. «Алейкум ассаламу, Митрандир Ирландур, тебе сейчас надо будет что-нибудь оригинальное написать. Тебя опередили. Максимус, саламу алейкум тумсуа».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 Значит, по Шали в девяносто году ударили ракеты по боевикам, но там умерли и мирные люди. Это тоже не военное преступление. Значит, еще раз отвечая на этот вопрос, надеюсь, последний раз. А, ни первая, ни вторая война в, в, в Чечне, ее Россия не называла войной. Россия называла это наведением конституционного порядка в первом случае, контртеррористической операции во втором случае. Поэтому ничего из этого... А, ни на что из этого не может, не может распространяться правило ведения войны. Соответственно, все то, что они делали а, тогда, является преступлением. Они не имели права применять, а, с их точки зрения, это было, был субъект России, это были граждане России, и они не могли применять авиацию, а, тяжелую артиллерию, танки и прочее. Там максимум должен был работать должна была работать полиция, полицейский спецназ и внутренние войска. Это максимум. Но ни в коем случае не Минобороны. И, и, соответственно, правила ведения войны там не распространяются. Я надеюсь, этот момент мы усвоили. И давайте к этому больше не будем возвращаться. Так, на зеленый iPhone с опозданием. Поясни свои слова о том, что бомбардировка мирных людей – не преступление. Я такого никогда не говорил. Бомбардировка мирных людей – целенаправленное убийство мирного населения, гражданского населения –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 города И это не является военным преступлением ни в шариате, ни в сегодняшних правилах, международных правилах ведения войны. Вот что мы сказали. А по поводу этого удара, именно ядерного, здесь uh, у меня нет претензий к людям, которые говорят, что это, допустим, нецелесообразно. Что это было, что можно было обойтись и без этого. Что это привело к большим жертвам.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 Контрмеры в соответствии с, с этими условиями, понимаете, на международном уже уровне. Это был бы совсем другой подход. Но а, они не называли это войной. Поэтому здесь мы не можем, а, мы, на них не распространяются правила ведения войны. Это является преступлением.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 Мне кажется, ты ошибаешься, говоря, что ядерные бомбы и катапульты это одно и то же, как тут заметил один брат, как минимум убийство огнем запрещено в исламе. Я не сказал, что ядерное оружие и катапульты это одно и то же. Я этого не говорил, как можно сказать подобное. Но я говорю, что это относится к подобному виду вооружения. Так-то гаубиц, артиллерия это тоже уничтожение огнем. Так, На всякий случай это тоже огонь. Но кто из а, ученых говорил подобное, вот то, что говори, о чем говорите вы? Никто не говорил подобное. И, кстати говоря, катапульты, как а, применение катапультов, в том числе а, оно, эти катапульты применялись и с огненными а, ядрами, когда запуска, запускались а, подж, поджженные вот эти, а, ядра для того, чтобы возник пожар. При ведении войн это все... Допустимо. Я вообще не понимаю, вот, когда мы сталкиваемся с подобного рода вещами, я вижу, насколько, насколько все-таки велик уровень невежества в нашем обществе. Поразительные вещи у нас люди говорят. На самом деле это настолько очевидно, это э, использовалось и используется по сегодняшний день. Использовалось всегда и используется и сейчас. И никогда никто из имамов не говорил то, что говорите вы. Все согласны с тем, что ни в коем случае нельзя уничтожать а, мирное население. В исламе даже запрещено уничтожение посевов. Пророк Мирим когда отправлял куда-то походу, он говорил, ни в коем случае не, не уничтожайте посевы, не убивайте тех, кто не сражаются с вами. Здесь идет речь о целенаправленном уничтожении посевов, о целенаправленном Уничтожение мирного населения. Но если во время войны, допустим, представьте себе город, в котором есть сады, там есть прекрасные посевы, представляете? И вот вы подошли к этому городу, а там враг укрепился. Давайте представим, что всех мирных людей туда вывели, дали коридор, они все ушли, но посевы остались. А посевы тоже запрещено же уничтожать? Неужели вы считаете, что теперь нельзя долбить этот город из катапульта, допустим? Конечно, можно, потому что это не целенаправленное уничтожение посевов. Это уничтожение врага, при котором пострадают также и посевы. Такое же положение имеет и а, мирное население. Когда ты его целенаправленно не уничтожаешь, когда ты даешь им шанс уйти, даешь им коридор, но они не уходят, они остались там, ты не несешь ответственности далее за их жизнь. За их жизни дальше уже несет ответственность... А, их, их сторона, то есть те, кто с тобой сопротивляются. «Когда на нас падали бомбы, нам было все равно, называют они это войной или нет. Это было преступление. Да, безусловно, для нас это было преступлением. Даже если бы они называли это войной, для нас это все равно было бы преступлением, конечно. «Тебе на голову падает бомба, ты в любом случае этому не рад. Я поэтому тебе говорю, мы то в любом случае к этому свое отношение не изменим и мы будем стараться за это отомстить. Но с точки зрения религии, с точки зрения правил ведения войн, подобного рода действия в войне преступлением не являются. Я, я лишь говорю простые истины, а не, а не то, как к этому отношусь лично я. Это уже другая совершенно тема. А бомбардировки Афганистана – это преступление или Ирака, или Сирии? Бомбардировки Афганистана, Ирака и Сирии кем? Сейчас войсками НАТО ты говоришь, или ты говоришь о войне в Афганистане при Советском Союзе? О чем идет речь? Это первый вопрос. Второй вопрос – бомбардировка именно чего? Каких-то городов конкретно? Это понимаете, я не разбираюсь в... В конкретных вопросах, да, я не могу сказать, а вот там был город, там он назывался так-то, его вот такого-то числа бомбили, так-то вот это будет преступлением. Я не знаю, друзья, я, я могу лишь рассказать о правилах в целом, а вот уже конкретно, конкретный случай его должны рассматривать там компетентные люди, это не ко мне. В целом, я говорю, правила такие, и вы опять, вы пытаетесь со мной об этом спорить, но это не со мной надо спорить, спорьте тогда об этом с исламом я имею в виду с религией, спорьте об этом с международным сообществом, предъявите обвинение ООН, скажите, почему Нюрбинский трибунал не осудил нацистов за бомбардировку Лондона, почему? Сепаратист, это как понять, это оскорбление? Сравнение пророка с Аллахаселом недопустимо, у них были разные мотивы, не сравнивая их. Абдуллах, дай Аллах тебе разумение, чтобы ты мог просто понимать, что такое вообще сравнение, что такое аналогия, как, как а, выявляются какие-то положения, хукмы, вещей, чтобы ты мог это понимать. Как ты можешь в вопросах сравнения, применения какого-то вооружения, говорить, что идет сравнение пророка, миримого благословения Аллаха, с неверующим. Что за бред? Здесь идет речь о, о боевых действиях, об оружии, о применении этого оружия, а не о посланнике Аллаха, мир ему и благословении Аллаха и неверующих людях. Это вообще разные вещи. Джон, а допустимо ли, если в крепости враги поджигать эту крепость, даже если там мирные жители? Я не знаю, у меня нет ответа на этот вопрос именно по поводу поджога. Я так понимаю, что здесь речь идет, наверное, с точки зрения ислама, ты говоришь, что пустимо ли ее поджигать. Я не знаю, это надо спросить у знающих людей, знающих людей религии, что они скажут по поводу именно поджога. Но я скажу одно, применение оружия, так, такого оружия, как артиллерия, там, град или катапульты, когда они запускаются с зажженными ядрами, они в итоге могут привести к тому, что этот город или эта крепость сгорит. Но здесь, видите, вопрос в целенаправленном поджоге, Вот это, это уже другой вопрос. Поэтому здесь нужно спросить узнающих: здесь я не рискну ответить на этот вопрос. При, при всем моем уважении к тебе, я вижу в твоих словах ноту радикальности, как будто ты испытываешь неприязнь к русским. Я русский, и мне неприятны люди, сидящие в управлении моей страной. Возможно, как и тебе, солдаты, лишь пешки, и ты сам это должен понимать, не они принимают решения. Я полностью с тобой согласен, и у меня нет никаких ноток радикальности, как ты говоришь, и я не испытываю никакой неприязни к русским. Абсолютно ни к русским, ни каким-либо другим э, народам. То, что тебе не, неприятно сидящие в управлении э, страной люди, это мне понятно. Но вот когда ты говоришь, что солдаты – это пешки, и вот здесь я думаю, что наши с тобой мнения расходятся, потому что к этим солдатам я испытываю такой, также неприязнь. Я, конечно, понимаю, что они пешки, безусловно, но они являются врагами. Солдаты это враги, это вооруженные силы вражеского государства, это, они не подобны мирным людям, поэтому к ним другое отношение, не нужно их приплетать к этому, какими бы они там хорошими ребятами не были, какими бы молодыми они не были, пока они являются вооруженными силами России, они являются врагами. И здесь не может быть никаких разговоров о том, что они белые и пушистые. Придя на нашу землю, они являются нашими врагами. Эти солдаты, пешки, они приходили и уничтожали мой народ. Солдаты вермахта тоже были пешками. Это вопрос не ко мне, он, видимо, задает, а тому, кто назвал российских солдат пешками. Это они оккупировали мое государство. Это они, солдаты пешки, пришли к нам ранним утром 23 февраля, Посадили нас в товарные вагоны и отправили в казахские степи. Так что, да, они выполняли приказ, да, они пешки, но они при этом враги. А к людям, к русским людям, у меня нет никакой неприязни. Кавказскую войну все называли войной, в том числе и русские. Российская империя закидывала села ядрами, уничтожая абреков вместе с мирными людьми. по-твоему, такие убийства сотен тысяч чеченцев тоже не преступление. Я уже устал говорить на эту тему. Снова и снова говорить мы не можем, я скоро начну вас игнорировать. Дорогие друзья, я вам рассказал о том, как, каково положение применения подобного оружия против городов, в которых укрепился враг, даже если в этих городах может находиться мирное население, и при применении этого оружия это мирное население тоже может пострадать. Я вам объяснил положение этого вопроса с точки зрения религии, я вам объяснил положение этого вопроса с точки зрения международного сообщества. У... Мне больше нечего к этому добавить. Индивидуальные вопросы, конкретно вот там, применяли, применили, если бы, применили бы, это уже сами подумайте об этом, сделайте свои выводы. Но если в целом вы говорите, что это является преступлением, то вы идете против ислама, вы идете против международного сообщества. Все, на этом, я надеюсь, мы закончим, инчал. Тумсо, ты любишь говорить про Ичкерию, но когда она была, ты же был еще молод и вряд ли помнишь все, как оно было на самом деле. Ты идеализируешь ее. Уверен, что если вернуть к жизни сейчас чудом всех ее лидеров, то ничего хорошего не будет. Вернется тот хаос и ужас, Ичкерия это утопия. Ну, я бы ответил на твой вопрос, если бы ты не сделал ложное утверждение, сказал, что я идеализирую Ичкерию. И это ложь. Я никогда не идеализировал Ичкерию, Я всегда говорил о, о, о проблемах в этом государстве, о том, что не нужно идеализировать, что мы, у нас перед нами были задачи по преодолению очень тяжелого периода. Мы должны были нормализовать жизнь, но мы, нам не, да, не дали этого сделать. Поэтому я не буду далее отвечать на эту тему, так как ты привел ложное утверждение. Некоторые думают, что на войну идут э, цветами, а вместо гранаты кидают конфеты. Война – это не свидание, война. Там э, люди умирают. Совершенно верно. А, О ты... заявлении э, иллюзиониста, где он говорит, вот, вот такие, говорит, они люди, трусы, грязные, из-за того, что я сказал, что применение артиллерии против э, города, в котором укрепился враг, это правомерно, это не является преступлением. За это он, он назвал нас жестокими, трусливыми и грязными людьми. И отвечая на это, я ему показал положение его слов с точки зрения религии. Так как он назвал, получается, трусливыми, жестокими и грязными людьми, он назвал посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сахабов, да будет доволен ими всеми Аллах, выдающегося имаму нашей умы. Вот, вот что я сказал. И это вопрос не ко мне, это не я сравниваю, это надо вопрос задать, Кадыровцам. Неужели они называют такими словами грязными, трусливыми и жестокими людьми? Неужели они называют пророка, мириму ему, сахабов и имамов нашей умы? «Тебя радует э, обращение Анзора, который грязно оскорбляет чеченских женщин?» э, Я, я <свят> не могу сказать, что мне нравится форма э, и отдельные высказывания Анзора. Но в целом, то, что он говорит, это, меня это радует. Меня радует, что пусть даже вот так в такой форме. Пусть даже мы будем не совсем согласны. Но в целом, что люди говорят, это меня радует. Меня радует, что э, Мусаламая ведет э, деятельность на канале Низам, выкладывая эти ролики. Мне нравится, что Анзор выкладывает э, ролики. Мне нравится то, что Анзор Масхада выкладывает старые ролики времен войны вот все то что делает сегодня наш народ мне это нравится когда когда есть высказывание э, этого мнения есть критика мне это нравится шудечич анзор не чеченских женщин оскорбляет ты не путай кадыровская шваль и да нас очень сильно радует когда он вас таким образом уничтожает Солдаты. Так, все-таки, по-твоему, когда в Кавказской войне, которую все называли войной, чеченский село, где были обреки вместе с... Так, все. Мы закрываем эту тему, так как здесь я так понял, что есть люди, которые в танке, и до вас довести эту информацию я не смогу. Я не психолог, я не могу часами с людьми говорить об одном и том же. Я думаю, что далее вам уже нужно идти к психологу и поговорить с ним на эти темы. Салам алейкум тумсот. Ты мудр, как Дудаев, смел, как Масхадов, умен, как Басаев и отважен, как Садулаев. Лебу тебя, брат. Алейкум ассаляму рахматулла баракату барак фик. Брат-иллюзионист назвал лживыми и трусливыми тех, кто оправдывает ядерные удары по Хиросиме и Нагасаки и убийство мирных жителей. Разве не так это было? Нет, это было не так. Это было не так. И хорошо, что эти слова я выложил у себя в своей вырезке, к ним можно вернуться. Он назвал таких, как я, лживыми, жестокими и трусливыми людьми за то, что я сказал, что применение артиллерии против укрепившегося в городе врага – это правомерно. И он даже процитировал эти слова. Вы послушайте, говорит, что он говорит. Он говорит, что применение гаубиц и э, артиллерии э, против городов, когда могут также погибнуть и мирные люди, это нормально. Вот такие, он говорит, они лживые и э, жестокие, трусливые люди. Здесь не было речи о, об яд, о ядерном оружии, хотя э, тема начиналась вообще с этого изначально.